Радио России. Телефон прямого эфира. 8 800 222 99 92. Здравствуйте! В эфире программа «За кадром» и я, ее ведущий Николай Мамулашвили. Представители самых разных профессий, порой редких, порой экстремальных, но чаще самых обычных, Гости нашей студии. Испытатели, врачи, водолазы, пожарные, дипломаты, летчики, автогонщики, альпинисты, журналисты и спасатели. Этим профессионалам есть что рассказать об изнанке своей работы, о том, чего мы не знаем, о том, что обычно остается, остается за кадром. Их всех объединяет одну любовь к своему делу. Это люди с характером. Они никогда не отступают. Каждый из них обрел свое настоящее призвание и находится на своем месте. Уважаемые радиослушатели, я Николай Мамалашвиля приветствую вас. И сегодня у нас в гостях Ирина Анатольевна Бухарева, эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка Современная графология. Я правильно все сказал? Все правильно. Здравствуйте. Ирина, мой первый вопрос, который я обычно задаю гостям нашей студии. Почему графология? Что предупредило ваш выбор? Вот давайте с этого начнем. На самом деле я долго себя искала, и я раньше не знала, что это такое. Что такое графология? У меня обычная семья, и, естественно, родители хотели лучшего. Профессия была выбрана не случайно. Хотелось моим родителям и стабильности, и дальнейшего карьерного роста. И я поступила на госслужбу. И понимала, что, наверное, не совсем мое, но где себя приложить? Жить, я не совсем понимала, что это должно быть для меня, куда мне лучше пойти. В тот момент, когда я решила уходить с работы, мне предложили командировку в Латинскую Америку, в Коста-Рику. Я подумаю сейчас все изменится, это так здорово, да ром... красиво, да, Романтика. Конечно. и Карибы, и Тихий океан. Собственно, я уехала туда, но ничего не поменялось, что самое интересное, все те же бумаги, все та же рутина, только уже вдали от дома. И тогда начинаешь задумываться, вот действительно, что ты хочешь дальше, как это все изменить. И совершенно случайно в интернете, сидя вечером, я натолкнулась на американский тест «Почерк характер». Я человек любознательный, мне всегда все интересно на практике проверять. Поэтому я решила протестировать, действительно ли это работает. Если работает, то это как? Я проверила свой почерк, увидела, что есть совпадение. Думаю, хм, интересно. Я по памяти почерки коллег протестировала, тоже есть совпадение. И закрыла этот сайт благополучно, пошла на работу. Графология не шла у меня из головы. Вот Что-то было такое, что меня зацепило, я решила попробовать. Стала изучать, стала искать материал. Материал мне попадался по анализу подписи. Сейчас я знаю, что одной подписи все-таки недостаточно для глубокого анализа. Уже позже я стала искать, где это сделать, а как это сделать. И, естественно, обучение долгое и не дешевые <смех> этой науки, но действительно втянулась. Я думала, что я немножечко как-то для себя что-то узнаю. но Я ушла туда с головой и действительно это очень здорово, когда ты можешь помогать людям, раскрывать свои скрытые стороны, находить свое предназначение и действительно получать высоких результатов в жизни. Вот давайте как раз об этом и поговорим сейчас. Но начнем с того. Что такое все таки графология? Давайте вот популярно объясним нашим радиослушателям. Говоря простым языком, графология — это метод психодиагностики личности на основе анализа почерка. То есть это один из методов, там еще используются рисуночные тесты, и мы здесь можем достучаться до бессознательного человека. То есть вот те триггеры, которые руководят бессознательными поступками человека, принятием его решений, как он реализуется в той или иной области, в том числе и какие-то неблагонадежные склонности. То есть все здесь очень взаимосвязано между деятельностью головного мозга, нашей особенностями мышления, нашей нервной системы и, естественно, мелкомоторикой, которая все переносит на лист бумаги. Вы, простите меня, ради бога, но я читал во многих источниках, кстати говоря, о том, что графологию многие специалисты, ученые считают псевдонаукой. Ну, скажем, так же, как и теория Ламбразо. Знаете, вот был такой врач, психиатр, профессор, тюремный врач, угу. который считал, что преступниками на самом деле рождаются, что это заложено на генном уровне, и тогда, это был 19 век, они 19 века, начало двадцатого века, все подхватили и говорили «да-да-да-да-да». Но потом выяснилось, что это все не так, и теорию Ламбразу посчитали псевдонаукой. И то же самое многие специалисты говорят про графологию. все таки что это? Наука. Графология — это наука. Угу. А у нас просто... Очень большой пласт времени был потерян. В советское время как раз-таки графология и объявили паржуазной псевдонаукой, и, в принципе, она была запрещена. Поскольку, поскольку почерк говорит о том, что каждый человек, он индивидуален. Я в своей практике я не встречала двух одинаковых почерков. Вот даже если вы вспомните знакомых близнецов, у вас наверняка есть такие. То есть вы хотите сказать, извините, перебиваю, что это как отпечатки пальцев? Да, как отпечатки пальцев, как походка, как некие черты на лице. То есть есть что-то схожее, но это не одинаковое. Вы не можете быть вот с кем-то один на один. То есть если мы возьмем, грубо говоря, 100 миллионов человек, то у нас будет 100 миллионов... Разных человек. почерков, да. Интересно. Они будут повторяться, допустим, по каким-то общим могут характеристикам, но все равно будут индивидуальные особенности. Вот графология как раз-таки говорит о том, что каждый человек уникален. В советское время это было не совсем выгодной позиции, потому Почему? что удобнее управлять единой серой массой. Это удобно. Потому что, да, у нас, какие лозунги у нас были, не выделяйся, пусть как все. Здесь же мы говорим наоборот об индивидуальности, что у тебя тоже есть твои таланты. Мне было очень обидно, когда позвонила одна мама с просьбой помочь с предназначением ребенка и сказала, вы знаете, я даже не знаю, что делать с моей дочерью, у нее совершенно нет никаких талантов. Не знаете, как обидно стало. Потому что мне непонятно, как это может быть талантов. Вот же. Ты когда смотришь почерк, она там все прописана. Все написано. Просто есть неразвитые стороны. Есть какие-то вещи, которые у человека в зачатке. Над ними просто нужно немножко поработать. Но у него есть потенциал, допустим, развиться в этой области. И это очень здорово. Продолжаем программу. Напомню, что у нас в гостях графолог Ирина Бухарева. О графологии написано довольно много, и порой информация довольно противоречивая. Но вот, что я вычитал в одном из источников. Это выдержки из одного научного труда. Итак, графология от греческого «графа» пишу. «Учение о почерке как разновидности выразительных движений, отражающих психологические свойства и психические состояния пишущего. Идея о связи почерка с душевными качествами человека восходит к античности». Тем не менее, предположение о возможности диагностики по почерку сложных по происхождению и структуре свойств личности не получило убедительного научного подтверждения. Не привели к успеху попытки найти прямые однозначные связи между графическими признаками письма и якобы соответствующими им чертами характера, особенностями биографии. Наиболее достоверно установлена зависимость почерка от эмоционального состояния и некоторых типологических свойств высшей нервной деятельности исполнителя текста. Отдельные приемы графологического анализа в сочетании с другими методами иногда применяются в исследованиях по дифференциальной психологии и психофизиологии. Имеются данные, что при некоторых психических заболеваниях почерк больных приобретает специфические признаки, а посему изучение почерков некоторых пациентов может иметь диагностическое значение в клинике. В криминалистике почерк изучается с целью выявления признаков, позволяющих решать идентификационные задачи, то есть путем сравнения с образцами почерка решать вопрос о принадлежности текста конкретному исполнителю. Конец цитаты. Вот как-то так. Ирина, давайте поговорим, в каких областях применяется графология. Криминалистику я только что упомянул. Ну, Криминалистики там больше не это немножко другая область. Mm -hmm. а, графология при оценке персонала HR специалисты используют а, при оценке благонадежности а, сотрудников, а, например профайлинг, чтобы знать а, когда человек в каких ситуациях может поступить неблагонадежно, например, в совокупности с детектором лжи, это очень мощный метод. И многие как раз таки полиграфологи, они начинают изучать графологию именно с этой целью. Приходят в последнее время очень много юристов, чему я очень удивлена. Обычно смотрю, как происходят изменения, те, кто приходит ко мне в центр обучаться. Раньше очень много было психологов. Сейчас я смотрю, большая часть вот, приходят ТТЧР специалисты и юристы. Sí. Ирина, а вот, что называется, на выходе, да, вот в сухом остатке, во время вот таких процедур, во время таких тестов, насколько это все объективно, заключение графолога? Ведь, наверное, я никого не хочу обидеть, возможно, какие-то спекуляции, знаете, какое-то предвзятое отношение, и, может быть, графолог говорит не совсем то, что есть на самом деле, ну, по каким-то причинам, да, и, допустим, человека вот не берут на работу. Это первый момент. И второй аспект, насколько прислушиваются к решениям графолога. Когда, вот, когда человека принимают на работу? Есть те люди, которые не готовы принять правду. Начнем с этого. То есть, например, когда человек в маске, когда у него обостренное чувство болезненного восприятия критики, например, да, когда там я уже, если это индивидуальная работа, то я очень тщательно подбираю слова, знаю, как человек реагирует, допустим, на такие возможности. Безусловно, я не исключаю, погрешности есть, погрешность есть всегда. Стопроцентного метода, мне кажется, не существует даже детекторы лжи, они тоже ошибаются. Я сделаю небольшое уточнение. Бывали случаи, У -у -у. когда, скажем, графолог, ну, нечистый на графолог, да, по каким-то причинам давал неверное заключение, и вот это неверное заключение Сыграло, как бы, такую, ну, не очень хорошую роль в жизни того человека, которого проверяли, скажем, да, там на профпригодность или там на лояльность. Знаете, вот моя самая главная задача это объективность. У меня были такие случаи, когда просили писать в пользу заказчика. Допустим, я, я не особо люблю судебные всякие процедуры, но, тем не менее, такие запросы иногда тоже поступают. А, обратился как-то адвокат, и речь шла о сумме 71 тысяча долларов, если не ошибаюсь. Uh -huh. И его подопечная, она утверждала, что ее расписку сделали под копирку и переставили сумму, что там сумма была далеко не 71 тысяча. Меня попросили посмотреть тоже эти почерки. Мне вначале нужно увидеть, прежде чем я отвечу, вообще возьму ли я в работу. Прислали образцы, прислали тот образец и прислали недавний. Женщина села, написала текст по правилам подачи. Я стала смотреть, то есть обычно все эти вещи там смотрятся живые образцы, и смотрятся в том числе и под микроскопом, и инфракрасное иногда высвечивание используется. Поэтому смотрела на первый взгляд, смогу ли я взять в работу. И если с расстояниями, с формой там, и так далее, можно было бы еще как-то сказать, что да, возможно. Но в любом случае человек, подделывающий э, чьи-то записи, он делает паузы при письме, чтобы посмотреть, так ли он букву пишет, даже если это один по одному. Выдала женщину здоровье, опять-таки его тоже можно видеть в почерке, я увидела и в том, и в другом образце очень кричащая зона гинекологии там была. И как раз-таки там, когда здоровье отображается, признак повторяется многократно. В одном и том же месте, если это делать сознательно, вы так не повторите штрих у вас так не ляжет. Может быть, внешне это будет, похоже, но на микроуровне можно очень-очень ошибиться. И я тогда поняла, что процентов 90 это одна и та же рука, и что, в принципе, адвокату я и сообщаю. Он попросил, могу ли я написать заключение. Я говорю, да, могу, но объективно. Навряд ли она понравится вашей клиентке. Поэтому здесь вот вопрос этики, это тоже очень важная вещь. Конечно. А насколько часто прибегают к услугам графологов, скажем, у нас в стране? И наверняка ну, у вас есть какая-то статистика, где профессия графолога в какой стране более востребована, скажем, да, если мы возьмем какие-то западные страны. Скажем, когда люди принимают на работу? Мне так хочется, чтобы у нас в стране высшее образование <смех> и в, в официальный список профессий. Это вот прям моя мечта, наверное, моя миссия а, сейчас, на данный момент. А, я смотрю на зарубежных коллег, и действительно очень много времени мы потеряли. В развитии науки столько открытий было, и, к сожалению, не российскими учеными в этой области. Широко используется во Франции. 85% компаний Франции на регулярной основе приглашают графологов, сотрудничают с ними. Используются в Латинской Америке, как оказалось, очень сильные школы и институты высшего образования. Например, в Аргентине, в Мексике сейчас проводятся международные графологические конгрессы. Опять-таки сильная немецкая школа, сильная итальянская итальянская школа, то есть вот, вот эти страны, Великобритания опять-таки, Израиль тоже, не стоит забывать. Ну и мы не должны забывать, что время нашей программы ограничено. За интересные беседы оно пролетело быстро. Уважаемые друзья, позвольте поблагодарить нашу гостю, графолога Ирину Бухареву, за сегодняшнюю беседу и обещание продолжить разговор в ближайшее время. Нам есть о чем еще поговорить. Спасибо большое и режиссеру программы Татьяне Бондаренко. А я, Николай Мамлашили, прощаюсь с вами. Встретимся за кадром ровно через одну неделю. Всем успехов и удачи.